Мы продолжаем читать э, роман Ивана Николаевича Толстого «Война и мир». И в четвертом томе очень важный эпизод э, – это пленение Пьера и то, как он проводит время в плену и с кем он там знакомится. Э, кто читал роман, помнит, что Пьер попадает в плен э, благодаря своей смелости и вернее не благодаря, а из-за своей смелости, из-за того, что он сначала спасает ребенка, а затем заступается за обиженную французами женщину. И попав в плен, Пьер оказывается жив волей судьбы и знакомится в плену с одним из солдат, с Платоном Каратаевым. Вот этот человек оказывается для Пьера очень интересен, и чем он интересен, мы попробуем разобраться, и как это Толстой об этом говорит, что тоже очень важно. Лев Николаевич использует очень часто при словах о Каратаеве слово «круглый». У Платона Каратаева круглая фигура, у него круглые руки, и весь он воплощение чего-то круглого. Вот это слово «круглый», оно в романе встречается неоднократно именно по отношению к Платону Каратаеву. Вот эта круглость, она что-то символизирует важное для Толстого. И мне кажется, что она каким-то образом соотносится с земным шаром, с круглостью этого шара и с теми важными мыслями, которые приходят в голову Пьера, после общения с Каратаевым, а именно о любви к простой очень жизни и о связанности образа Каратаева с темой Бога и с любовью к человечеству. И вот у Толстого эта тема любви очень интересно высказана. Толстой говорит, что Каратаев любит абсолютно всех, он любит и французов, он любит и пленных, которые рядом с ним, он любит и Пьера. Но в то же время, говорит Толстой, что иногда казалось Пьеру, что он и совершенно к нему безразличен, и даже Пьер сам начинает чувствовать также относиться к Ротаеву. то есть у каратаева не было к пьеру какого-то отдельного особого отношения для пьера каким он представился в первую ночь непостижимым круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды таким он и остался навсегда говорит толстой вот это непостижимое круглое и вечное олицетворение духа простоты и правды вот этим становится у Толстого Каратаев в романе «Война и мир». Что же это такое? Ну вот, мне кажется, что для Толстого Каратаев это такой герой из народа, что тоже очень важно. И это простой мужик, это солдат, который какой-то мудрости жизненной учит Пьера, который этой мудрости не знал и научился этой мудрости у Каратаева. Вот эта простота, умение там подвязывать лапти, которые там на нем были, или обувь какая-то на нем была, которую он подвязывал очень аккуратно, на что обратил внимание Пьер. Это э, вот эти пословицы, э, довольно простые пословицы, которыми руководствуется и выражается Каратай в жизни. Э, все это Пьера почему-то привлекало к этому герою. Может быть, его привлекала вот его такая жизненная приспособленность Приспособленность. Каратаев очень приспособлен к жизни. Чего нельзя сказать о Пьере, потому что Пьер барин, и он привык каким-то барским замашкам. Но интересно, что Каратаев никогда не мог повторить то, что он говорил. Он никогда не мог повторить то же самое. И вот его мудрость какая-то, которая возникала спонтанно, такая вот импрозиционность его речи, она, он не мог ее воспроизвести вот ну и очень интересно что когда платона каратаева расстреляли французы толстой изображает что каратаев не Пьер как-то не оплакивает каротаев. то есть каким-то образом этот момент происходит странным образом, незаметно проходит его, как бы его восприятии. Во всяком случае, Толстой так изобразил. Это могло быть изображено по двум причинам. Первая причина, поскольку вот Платон Каротаев так как бы относился к Пьеру. Немножечко вроде он был, и в то же время он был вместе со всеми, и он не был как вот отдельная личность. Точно так же и Каратаев для Пьера. Пьер тоже относился к Каратаеву так, как Каратаев относился к нему. То есть, возможно, это связано с такой вот некоторой отдаленностью этого человека. Все-таки все они были людьми из разных миров. Вот. Ну и второе, что можно предположить, вот эта реакция Пьера на смерть Каратаева – это, наверное, может быть, даже какой-то психологический такой вот момент, если бы Пьер очень сильно среагировал, может быть, он бы сам бы погиб, то есть он не идет никого спасать в этот момент, он просто идет дальше, его жизнь продолжается уже без Кротаева. но Каратаев остается вот воплощением духа простоты и правды для Пьера.